На будущее, так как было, точно не будет, это я твердо знаю, а так будет, на самое интересное, все в пределах моей, все в пределах моей фантазии, моего возможностей, моих возможностей. Я на этом потоке получила для себя вектор движения, потому что до этого потока я прочла очень много литературы по бизнесу, по психологии, по построению межличностных отношений, которые мне помогали развиваться как предпринимателю, как, ну, как личности. И для меня стало открытием, что нужно развивать сначала в себе женщину. И, честно признаться, некоторое время я сидела в таких, можно сказать, горьких думках, думала, ну как же так, что же мне делать, все практически я веду сама. И как же так, я приеду сейчас, и мне не на кого положиться. И я для себя, что самое главное, это крупица, вымотая вот из всего вот этого потока, для меня очень важно. Я поняла, что я должна во всех отношениях дорасти до того уровня, который я достигла с предпринимательством. То есть я должна, если я веду бизнес на 5, я должна быть сначала женщиной на 5, должна быть э, человеком на 5, женщиной на 5. И в общем все свое пространство строить вот с позиции а, тех высот, которые я хотел добиться в работе. Я осознал, понял, а самое главное прочувствовал для себя, что действительно все мысли материальны, и мы получаем то, о чем думаем. Поэтому мысли только позитивно дарить любовь всем независимости, знакомьте человек или нет. Все наверное, слышали выражение, что человек сам признает свое счастье, поэтому Желаю всем пройти поток жизни, потому что сила мысли – это сила жизни. Что все вот эти вопросы, которые на самом деле накопились, их легко я смогу их решить. И те, все задачи, которые я поставила, я смогу их реализовать. Вот. Еще я поняла, что для женщины очень важно быть женщиной. Это самое важное – развивать женственность. Вот. Мужчину любимого одаривать любовью. И других мужчин замечать, любить. Вот. Ну, поняла, что это просто это счастье, вот это вот приносит женщине. Это ее самореализация, в первую очередь. Вот. Что еще? Ну, в общем, пройдя поток жизни, ну, вот сегодня я вот даже не волнуюсь нисколько. Я вот не думала, что с легкостью я так смогу все это говорить на самом деле. Я осознала, что нужно как важно быть мужчиной и дарить любовь своей женщине. Как бы ощущение как после потока, да, наполнение любовью. Как как хочется дарить эту любовь всем. И, и еще также я осознал, что важно быть творцом в этой жизни. Как Это мой второй поток в моей жизни. И этот поток я прожила очень легко чувственно оргазмично. И я благодарю за это своего мужа, благодарю Анатолия Александровича и всех участников потока жизни. Я очень благодарна, что меня вывели на рамки моей маленькой жизни, и что теперь я могу дарить счастье, и любовь, к минимум своему городу, дальше своей стране, земле. Всем Спасибо. Чему мы здесь научились? Растить любви в своей пространстве. В мужчине видеть лишь Творца, Дом видеть свой красивым царством, создав подобие дворца. Влюбиться в жизнь до бесконечия. Понять ее, принять, любить. И проложить в ней путь свой, млечный. Стремясь только счастливым быть. То есть я, заходя сюда, вот в это пространство, видя автора, а я уже говорила, Андрей Александровичу когда-то на нашей предыдущей встрече, это был спектакль его в Казани, что я, когда на него смотрю, я вижу всех мужчин мира. Вот Серьезно, от своего папы, от первого мужчины в своей жизни, до натурально, Христа. Мы все-таки православные где-то. Вот. И сейчас я тоже увидела многогранность этой личности. Мне хочется сказать еще раз ему огромное спасибо за этот судьбоносный для миров проект в котором нужно всем участвовать и заходя сюда, ну я вообще куда-либо захожу или куда-либо приезжаю с какими-то определенными посылами, и заходила я сюда с мыслями, мне очень хочется родиться и новым качеством звучать, чтобы с мудростью в поток включиться и опыт детям передать. Пройдя такую глобальную масштабную работу над собой, я поняла самые простые истины просто. Это удивительное ощущение, что ты женщина. И осознать все свои женские качества, которые решают все твои, смогут решить все твои задачи в этой жизни. И масштабность этого тренинга и такой работы глубоко над собой, они однозначно отразятся не только на качестве нашей семьи, отразятся на качестве жизни моих родителей родятся на качестве жизни России Земли в целом. Я думаю, что работая с теми инструментами, которые были получены, можно совершить и сотворить такие благие вещи, такие дела, результаты которых ощутит этот мир. Появилась уверенность, исчезла обидчивость. Чувствую доброжелательность, легкость тела, легкость общения. Хочется обнять каждого человека не, не, потому, что при, не потому, что так положено, или как, по этикету, а просто от того, что по желанию сердцем, по воле сердцем, предвкушение, как вот в рассвет, смотришь, вот стоишь и смотришь на сейчас будет солнце станет, да? И вот тоже чувствуешь после тренинга это, «Поток жизни», чувствуешь, что откушение счастливой жизни ощущаешь. Женщину видел по-другому совершенно. Я, я понял, что женщина – это не просто человек, но ну, это человек с буквы, еще мало того, что… Это источник любви, радости и счастья. Я очень доволен, что мне удалось побывать на «Потоке жизни». Поэтому очень важно для меня было здесь именно состояние любви, то в него попасть, это ощутить и научиться учиться именно на любви и учиться делиться любовью. Одно, второе это то, что э, открылась суть женщины для чего она на Земле, ее роль и еще одно то, что это любовь, которую мы ну, проявляет э, к отцу. Тоже своеобразным, таким новым моментом. По-другому я на это посмотрела, осознала. Сейчас буду дальше действовать. Я получила а, возможность вот, работать над собой, и понятие такой женственности, она во мне стала открываться. Я это увидела, я увидела даже результаты уже своих детей. То есть я изменяю себя здесь, и меняются они. Я очень благодарна. Я благодарна за то, что я узнала про свой город Екатеринбург. Столько много нового. Я даже не ожидала. Я его еще больше полюбила. Я его очень полюбила. И буду работать над тем, чтобы он стал еще лучше. Большое спасибо за этот тренинг. Я вас всех очень люблю. Вы такие все замечательные. Спасибо. И главное, что я ощутила, это. У меня появился интерес к жизни и желание служить людям.